Доброго времени суток, дамы и господа. Довольно-таки часто я говорю, что компания Blizzard действительно умеет удивлять. И то, что они хотят сделать в дополнение Dragonflight, реально удивляет. Это начнется уже с припатча и окончится при старте первого сезона. В общем, компания Blizzard хочет реализовать Twitch дропсы для нашей замечательной игры World of Warcraft. Ранее они активно это делали для Харстоуна, теперь же впервые это вводится для World of Warcraft. Сейчас я все объясню, покажу, расскажу. Twitch Drops это вообще такая вещь довольно-таки интересная, которая на Twitch существует. Продолжительное время и близами очень часто используются в Харстоуне. То есть вы смотрите какое-то определенное количество времени любую трансляцию по определенной игре, и в этой игре получаете какую-то награду. Например, в Харстоуне это были комплекты карт, где вот эта вот легендарная карта. Что будет в Warcraft, вопрос довольно-таки интересный. И эти события будут проводиться три раза. Обратимся сейчас к календарику. И что у нас получается? Это 16 ноября, тот день, когда стартуют драктиры. Далее запуск Dragonflight, а, это ночь с 28 на 29 ноября, по-моему, так оно идет. И старт первого сезона в Dragonfly-те. это 14 декабря. В общем, в эти даты и, наверное, еще там плюс несколько дней будут идти Twitch дропсы Заходите на стрим, можно на мой, буду рад вас всех видеть. Смотрите, общаетесь в чатике, общаетесь со мной и получаете замечательные Twitch дропсы Какая будет награда, никто не знает, пока что Но, быть может, скоро мы это узнаем, потому что там уже файлики скачались для припатча и что-то за датамайнер Само собой, с целью того, чтобы все это подлутывать, нужно сделать некоторые манипуляции с аккаунтом Как твичовским вам нужно иметь учетную запись Twitch также нужно сделать некоторые манипуляции в аккаунте blizzard перейдем в браузер начнем с настройки учетной записи blizzard battle.net что нас интересует нас интересует аккаунт slash connections собственно подключения прикрепленные записи у нас тут есть и facebook и google то есть youtube и twitch кликаем на twitch на данный момент он нас интересует. Прикрепляем, вводим там логин, пароль, подлогиниваемся, подконнективаем это все и готово. Подключено «К». Будет написано ваше имя учетной записи. Окей. Далее. «Twitch». Что вам нужно сделать? Нужно, чтобы во вкладке «Twitch TV Settings Connection» «Подключение». Был blizzardbattle.net Он появится после того, как вы сделаете эту манипуляцию в своем Battle.net аккаунте По-моему, все это идет так Я переподключал это 3 месяца назад, потому что там звания выдавали бесстрашный зритель. И я решил пообновлять всякие свои вот эти информации, всякие вот эти подключения Ну, а тут уже это мое стримерское дело, скажем так Включить дропс Дропсы включены вот. Так что жду вас, жду вас на трансляции в определенные даты, уверен, нам будет что обсудить. Само собой, все эти ссылки будут в описании, если будут какие-то вопросы, то можете задать их в комментариях, постараюсь ответить абсолютно на все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!